Несложно увидеть, когда мужчина любит женщину. Он начинает относиться к ней, как к маленькой. Как будто она его маленькое счастье, которое он с удовольствием положил бы в карман. И всегда носил с собой. Такое маленькое при счастье. Он называет свою женщину маленькой, относится к ней как маленькой, носит на руках как маленькую. Целует в нос, как маленькую. Боится им обидеть ее, как маленькую. Слезы утирает, как маленькая. Теряется от ее слез, как от слез ребенка. Дарит ей игрушки, как маленькая. Покупает ей конфеты и мороженое, как маленькой. Кормит с ложечки, как маленькую. Укрывает одеялом, как маленькую. Заботится, как о маленькой. Будто она. Пропадет без нее. Прощает ей все на свете, как маленькая, А потерять боится, Как самое большое и самое ценное.